Stone Russia – это интернет-каталог горнодобывающих и камнеобрабатывающих компаний России. Мы используем надежные источники данных, Федеральную информационную адресную систему, справочники Федеральной налоговой службы. С помощью нашего сервиса легко подобрать надежного партнера и заключить контракт с гарантией юридической чистоты сделки. Наш сервис действует на всей территории Российской Федерации. Рейтинг компаний формируется из многих факторов – количество и достоверности предоставленной информации, объемы добычи и производства, положительных или отрицательных отзывов и многих других факторов. Вы можете разместить на странице компании прайс-лист выпускаемой продукции с онлайн-калькулятором и сразу получить готовый расчет. Размещение вашей компании на сайте Stone StoneRussia бесплатно. При необходимости мы поможем вам настроить личный кабинет. Сервис Stone Russia – это открытый и эффективный способ заявить о себе на рынке камни добычи и камней обработки. Анимационные ролики Line and Space. Современный метод продвижения бизнеса.